Главное, мы добились вот чего. Мы добились о том, что у нас ничего не пищит, не звонит и нету эхо. То есть мы да. сейчас нормально. Значит, как мы теперь видим, значит сейчас все в порядке. Остался последний шаг. Да, последний шаг, дорогие друзья. А этот шаг заключается в том, что мы должны пригласить Елену Порецкую, которая никак не может войти она входит вообще непонятно, куда она входит. Прохожу по ссылке, но попадает в другое место. Я ее подсоединю в конечном итоге, если не получится, через, через skype Но это никак не, не отразится на том, чем мы пытаемся сейчас заниматься. Вот. Ждем ее еще, как говорили в школе, 5 минут и уходим. правильно? Да, нет, я шучу. У нас есть Геннадий Лобанов. Я сейчас включу камеру. Сейчас, секундочку. Камера не включается, но меня и не надо, на самом деле. Это уже не имеет значения. Так, и мы ждем Елену Порецкую. То есть, дорогие друзья, идея нашей передачи заключается в чем: мы сейчас, я буду показывать какие-то вещи, и мы будем тестировать способности наших парапсихологов и экстрасенсов, они понятия не имеют, о чем сейчас будет идти речь, и буду пытаться предлагать какие-то вопросы. То есть, какой-то совершенно нелепый аналог всем известных битвы экстрасенсов но абсолютно в другом формате и не преследует той цели, которую преследует битва. Геннадий, да. я задал вопрос. Энергетическое целительство – это основное направление твоей деятельности, правильно? Да. Хорошо. Энергетическое целительство растений. Как ты к этому относишься? Ну, помогать, как же надо, конечно можно ли вылечить растение? Ну, то есть мы сейчас... Я почему задаю такой вопрос? Потому что мы находимся в стадии эксперимента. Я такой вопрос задал какое-то время назад. И Геннадий сказал о том, что пробовать надо. Вот. Мы это дело пробуем. И я отправил фотографию этого растения. И сейчас... Ты уже приступил к работе с этим растением? Я сегодня... Это самое все три фотографии ваших раскладывала, делала через установку. Надо теперь ждать, смотреть, еще буду делать. Это за один сеанс не делается. Не-не, я просто задал вопрос. То есть такой вариант возможен, да, такой вариант возможен. Конечно, а, возможно. А, хорошо. Тогда а, мы посмотрим результаты этого. Я буду, так сказать, докладывать, мы будем общаться, мы встречаемся раз в неделю по пятницам. И с Еленой Порецкой, и с Геннадием Лобановым. Поэтому, значит, пожалуйста, можете задавать свои вопросы, дорогие друзья, и обращаться, если кому надо. Хорошо, тогда мы сейчас приступим к конкретной теме нашей сегодняшней. а Речь идет о том, что я буду показывать фотографии. Ну, а Геннадий, пока Геннадий нету, Елены, к сожалению, пока, но будем надеяться, что она подсоединится все-таки сейчас я покажу фотографию вот это фотография молодого человека дата рождения этого молодого человека сейчас скажу у меня тут написано ну еще раз это детская фотография да. вопрос номер один первый сколько этому молодому человеку лет и когда она была сделана? Так, сейчас ему где-то лет 40-45. Сделана она вот э, в пятилетнем возрасте. Ну, Что возраст по фотографии определить, естественно, Сложно. можно. Да, но ну, когда она сделана и сколько лет, это можно отнять тогда и, и понять, когда она сделана. Нет, я просто сказал вам наугад. Ну, наугад, наугад не надо, вы же парапсихолог, поэтому надо говорить так, как. ну, то, что вы видите, то вы и говорите. Хорошо. Mm -hmm. а, можете обрисовать этого человека, его качество, этого человека, и, во-первых, он жив? Сейчас. Жив, но есть проблемы со здоровьем. Жив, но есть проблемы со здоровьем? Да. А, хорошо. Какие проблемы со здоровьем? Так. Он жив, да. Сейчас, секунду. Есть проблемы с печенью. А, сейчас, одну секундочку. Вот мне Елена отвечает. Сейчас я попробую ее подсоединить, и мы вместе будем беседовать. <звы> ну вот. Так, Елена у нас на скайпе с Бубликом. Это радует. То, что у нас Бублик есть. Мы видим Елену с Бубликом. Бублик ей помогает. Елена, здравствуй. Привет, Майкл, привет. Да, долго, долгие. У нас были попытки соединиться, но главное, что мы есть. Значит, Лена, я не знаю, сможешь ли ты это увидеть. Я сейчас показываю одну фотографию. да? Когда я выключу камеру, она не нужна. Так, фотографию. Как это мне сделать? Сейчас попробую сделать... Я буду показывать, получается, два скрина, но тем не менее... Вот я показываю фотографию молодого человека. Видна фотография, Лен? Да, видна. Окей. Okay. Ну и Геннадий ее видел, и он сказал, значит, о чем идет речь. Вот сейчас будет интересно. Еще раз повторюсь, дорогие друзья и дорогие экстрасенсы, вы не знаете и не знали о том, о чем я буду с вами говорить. То есть, смотрите, есть люди, которые не могут, к сожалению, по разным причинам прийти к вам на сеанс. Есть люди, которые имеют множество каких-то проблем. Мы сейчас не говорим о неверующих, о каких-то, которые потом будут писать, там, сжечь на костре всех экстрасенсов, о том, что они все шарлатаны. Ну, могу... Вы мне можете, конечно, поверить на слово, а можете не поверить. Дорогие друзья, обращаюсь. И те, кто сейчас смотрит, и те, кто будет смотреть. Эти экстрасенсы, которые у нас на канале Центра есть, они настоящие, потому что я не допускаю, причем категорически не допускаю, низких вибраций, как говорится, и каких-то вещей, которые не хотят помогать человеку, а наоборот. Поэтому здесь находятся те люди, которых я лично проверял, я а тоже обладаю качествами, и они это знают. Но в данном случае я сегодня руководитель Центра Сангейт и связующее звено между какой-то информацией. Центр Сангейт, Центр информации, это необходимо, чтобы вы знали, о чем идет речь. Вот эти люди, которые не могут посетить и прийти на сеанс к экстрасенсам, а они действительно обладают способностями. Так вот, сейчас речь идет о том, что как аналог, вы могли бы, если бы захотели, ну, вот такие фотографии показать или о чем-то рассказать сами. Для этого будет организована, безусловно, отдельная группа, потому что это частная информация, она не может быть выложена в публичные сайты. И если понадобится частная конкретно, тогда вы будете беседовать с ними напрямую, я тут и не нужен. Я сейчас пока что говорю о том, какие возможности это нам предоставляется предоставляют вот эти люди. Итак, Лен, Геннадий, вопрос был первый. Сколько, во-первых, жив ли этот мальчик? Эта фотография, естественно, в детском возрасте сделана. Сколько лет сейчас вот этому мальчику? Скажи, пожалуйста, Геннадий дал свою версию, ты ее не знаешь, ты подключилась позже. Ну, у меня первое выпадает, что, в принципе, он не мертв. То есть это... Мужчина уже вроде взрослый, но у него... Сколько лет примерно? Уже есть какие-то проблемы. Сколько лет примерно? Хотя вот выпадает как бы возможная даже проблема, смертельная какая-то опасность или что-то. Ну, сколько ему лет? Можешь ответить? Ну, по моим ощущениям, выпадает как бы не, не молодой человек, это взрослый уже. Ну, сколько? Сколько? 20, 30, 40, 50, сколько? Не буду говорить, не хочу. Окей. Okay. А, дальше. Значит, поехали дальше. Значит, этому мальчику сейчас, он родился, его зовут Андрей, он родился, вот здесь у меня написано, 27 мая 1987 года. Ну, взрослый уже человек, сложившийся. Ну, это уже понятно, мы уже дату уже имеем. Но я до этого тоже сказала, что он взрослый, сложивший человек. Но я по датам не говорю ни даты, ни день предсказания, что вот завтра будет то-то. Я такие вещи не говорю. Давайте мы перейдем к Геннадию, который мне уже сказал, Значит, сколько ему лет и есть какие-то проблемы. Что можно сказать, еще раз, какие проблемы с этим человеком? И мы перейдем к следующей фотографии. Геннадий, Хорошо. пожалуйста. Ну, есть проблема с печёночкой. Да. Ну, связано, может быть, чуть-чуть с неправильным питанием и плюс алкоголь. Что-нибудь еще? Парень, конечно, я скажу так, он сам себе на уме. Довольно-таки есть. Он не слабенький в том плане, что у него есть сила воли. Может быть, даже чем-то и обладает. Uh -huh. А, хорошо. А, так, дальше. Все больше есть что-нибудь сказать или нет? Пока не вижу еще. Хорошо. Потому что то, что сейчас на нем висит, это сделано тогда, было. Это физическое явление, я могу сразу сказать. Дорогие друзья, мы потратили очень много времени на соединение, на разборки. Этого времени больше нету. Или вопрос-ответ? Вопрос очень... Есть вопрос, есть ответ. Да, нет. Почему никого не интересуете сейчас нету времени? Лена, есть возможность добавить об этом мальчике что-то или нет? Тогда я сам расскажу про него. Нет, перейдем к следующему. Ну, у мальчика есть проблема какая-то серьезная. А, а -а -а. Вопросы со здоровьем есть? Да, проблема прежде всего психосоматического характера, то есть человек, в принципе, с детства имел ну, какие-то проблемы, да. Он достаточно одинокий человек, хотя может быть общительным с кем-то, mm -hmm. да? Mm -hmm. ну, в чем-то он стабилен, идеализирует очень мир. Mm -hmm. Но постоянно внутренние конфликты, возможно, проблемы в любовных отношениях, как будто бы не совсем кто имеет по жизни, что хотел бы. Потеря отношений, каких-то его переживаний, постоянно очень в себе любит копаться. Возможно, на фоне этого есть и физические какие-то проблемы, которые заложены при рождении у этого ребенка, связано с негативом, который был на родителях. То есть как будто бы их... Ну, внутренние какие-то трения друг с другом или негатив на их семью ну как бы сделал его ответственным за это он как будто бы все равно вот несет какой-то себе постоянный внутренний кризис но при этом внешне это может не показывать абсолютно хорошо ну, понятно понятно человек. понятно спасибо теперь давайте я пару слов скажу Значит, то, что сейчас сказала Елена Фарецкая, я абсолютно справедлива. Он, ну, так сказать, можно сказать, одинок. Он живет один, он живет в городе Чикаго, он живет в своей квартире, он работает, но у него друг есть один, это собака. Его собака, с которой он общается, но очень общительный, в принципе, да, но вот какая-то есть вещь, которая ну вот не позволяет ему так сказать выйти хотя за пределами всего этого да ну не буду сейчас рассказывать там всякие все эти вещи как что и почему и в детство уходить повторяю хорошо знаком с этим молодым человеком могу сказать вот что по поводу здоровья он был на войне он был на войне потому что ну как мы знаем, в Америке больно наемная армия – это морин или морская пехота так сказать, на острие атаки, если что-то произойдет. Он четыре года там отпахал и был в Ираке, и был в Японии, и был ну, много где он был, короче говоря, и заработал там проблемы в физическом плане. То есть он был командиром расчетного какого-то там, где стреляли эти гранатометы типа такого, насколько я знаю. Ну и это все взрывается и довольно громко взрывается, то есть у него значит, потеря слуха на, на одинок 40%, а в остальном внешне никак. Ну и дальше это очень тяжелая пахота, очень тяжелая пахота, это нести на себе обмандирование, марш-броски на 250 километров без, без воздуха практически и вести с собой ну, порядка... Все это время вести с собой, кто-то по очереди везет, огромное количество этого всяких там припасов, амбардирования. Это очень тяжелая работа. Вот там он и надорвал себе спину. То есть у него проблемы со спиной, с позвоночником. Вот это такие вещи, это по поводу него. Дальше мы перейдем к другой фотографии, сейчас я вам ее покажу. вот эта женщина, что-то у ней не так. Так, а имя женщины скажи мне. Лилия. Лилия. Вообще у этой женщины какие-то фатальные проблемы. Возможно, потери какие-то были. Хорошо. Какая-то... Какая ограниченность, возможно, сама она в не очень хорошем состоянии, либо тоже да, может быть, ну как несет отпечаток какой-то трагедии эта фотография. Вот вообще это Лиля а, вот, внутри себя. А, Геннадий. Да. да. Женщина жалела. Мужчины ничего. Давайте я сразу скажу, время у нас, к сожалению, не очень много. А, значит, смотрите. Елена была права, женщины нет, она умерла уже, наверное, лет 5. Проблема у нее была breast cancer, рак груди, она умерла от рака. Мужчина жив, это ее муж. Покажу еще одну фотографию. Давайте посмотрим. Вот эту девочку. Тоже эта девочка. Дата рождения есть. На самом деле, сейчас я посмотрю только. Дата рождения, сейчас расскажу скажу. 26 апреля 1974 года. Зовут Галя ее. Значит, 74 да, что у нас получается? 43 года. и сейчас, что вы можете сказать? Сразу буду говорить, она жива, чтобы не было каких-то этих. Да, вот какие, что она из себя, как личность сегодня представляет, какие ее качества, если можете сказать. Галя, да? Галя, да. Повторю, 26 апреля 1974 года. Достаточно конфликтный человек, есть проблемы в брачных отношениях, тоже психосматика очень такая, она мнительный человек, сама в себе может не то что ковыряться, но сомневаться, наверное. При этом очень агрессивная может быть в отношениях, ну как бы с людьми. Ощущение, ощущение какой-то хваткой, ощущение какой-то хваткой, Женщины, которая может все держать в своих руках. Ну, присутствует негатив по здоровью тоже, проблемы в сексуальной сфере. Достаточно какой-то странный заработок. Может быть, человек зарабатывает, но ее это не устраивает на данный момент времени. Какая-то проблема присутствует в семье. Возможно, переживала уход чей-то, либо сама была в пограничном состоянии. Достаточно, Лен, спасибо. А, Геннадий, что можете сказать? Ну, проблема-то... психосоматика тоже нарушена, но... Что, что могу сказать? сказать? Все-таки она не слабовольная, слабовольная, человек, она сильна. <связь> <связь> а, хорошо. Все, что сказала Елена на 90 процентов правильно не могу сказать 10 процентов потому что не знаю по поводу сексуальной ее жизни и всего остального если проблемы в семье не знаю но есть конфликт потому что я когда-то делал сам нумерологию и считал и дело в том что она сегодня занимает высокий очень пост она сегодня говорит о она сегодня вице-президент очень крупной, одной из крупнейших брокерских компаний в мире. В общем -то. ну там их много вице-президентов в разных разделах и так далее. То есть очень серьезное качество, но, что самое интересное, это не ее качество, то есть ее натуральное качество, она очень хорошо разбирается в красоте и в одежде. То есть она могла бы быть или дизайнером, или хозяином какого-то бутика. С моей, ну да, так. она в принципе не пошла ни по своему пути. Да. Ну не своим как бы занимается, оно ее не радует. И по поводу того, что потеря, да, у нее очень серьезная. У нее умер папа, когда она была очень маленькой. И это до сих пор переживается. В Но семья очень хорошая, очень позитивная, очень хорошо стоящая на ногах. Муж-врач очень хороший и так далее. В Америке это серьезные вещи. Ну, так что, Лен, ну здорово, здорово. Да? Оценивает, кстати, у нас в чате пишут о том, что Елена молодец. Да. Это таки да. Дорогие друзья, еще раз, лишний раз говорит о том, что у нас есть очень серьезные люди. И они обладают очень серьезными качествами. Надо сказать, что Геннадий Лобанов, его все-таки специальность большее направление – это энергетическое целительство. Но да. человек, который занимается энергетическим телесом, тоже обладает очень многими качествами. Просто еще раз, подача может быть ну, у всех разная. Мне хочется вам показать парочку, парочку книжек. Значит, смотрите, они все имеют между собой что-то общее, но две из них выпадают из, скажем так, общего. Давайте я покажу первую книгу. Я убрал все то, что можно было убрать оттуда. Тут я ничего не убирал, поскольку это древняя, как вы видите, рукопись какая-то, да, понятно это плохо видно но я потом при обработке все это покажу вот эта древняя рукопись какой-то книги книга ну, не знаю вот что вы видите по этой книге сразу могу сказать что uh, вот эта книга я убрал оттуда название книги и о чем идет речь uh, то есть давайте мы поместим их вот так вот так вот, да? вот мы их поместим так дальше Значит, смотрите, следующая книга, вот такая книга. Видно, да? Видно, да? А, да. Следующая книга. Ну, говорите пока об этом, а я сейчас принесу еще одну книгу на экран. Ну, вот эта вот черная книга и вот это вот раскрытая, это одно и то же, да? А, это, вот это, это, это, это, это черная это. и эта черная не одинаково. И раскрытая, да, да. это одно это, ну, и то же, только это изображение, У меня которое... ощущение, что, во-первых, это либо... Пергамент либо кожаные листы. Может быть. Что это, о чем идет речь в этой книге? Это сказать, да, там, текстами да, там, древними, да, может быть, тоже да, религиозно, да. какими-то, да. ну, как -то общению с людьми, что-то связано с любовью к миру. Ну, может быть, что-то религиозное больше. Так. А Геннадий, такое же мнение или другое мнение? Нет, немножко другое. Это все-таки там записаны какие-то древние обряды и рецепты. Так, Книга хорошо. Это старинное, очень старинное. Не, ну смотрите, она... так все книги старинные были когда-то. Я показываю действительно книги старинные, за исключением, ну, возможно, одной какой-то, которая написана было достаточно э, недавно. Относительно недавно. У меня было ощущение слова Коран, но я не знаю, может это связано не с этими книгами, может это просто в голове. Плане... Да, бы на полный экран, я бы вам сказал, что это. Что-то связано с просветительством, в плане вот идеологическим, я бы так сказала. Геннадий, мы нет, не... Давайте вот. мы... я понял вашу точку зрения, вот эта книга, красненькая, это что за книга? Она имеет что-то общее со всеми остальными книгами? По всей видимости, нет. Может быть, это то же самое, только переизданное. Окей, перейдем к последней книге, а потом я расскажу. Вот эта книга, последняя, коричневая. Вот это как раз на Коран похоже, чем-то, по ощущениям. Ну, либо Библия, ну что-то такое. Ну, нет, это может быть вообще что угодно. По сути, такие рисунки делают, или обложки. А вы так сейчас... не Вы не, обращ... она... не обращаете внимания как... на оформление... Там оно не имеет ничего общего оформления, это просто бензин какой-то, и все. Вы же понимаете, как издаются книги. Вот эта книга, да, она несет в себе, она ничего там... А это оформительское просто решение. Ну, вот эта вот правая книга, которую ты мне показала, но у меня справа. Не знаю, у меня вообще никаких ощущений, по сути, нет, потому что она... Может быть, если бы она лежала на столе, и фотографии, тогда она больше дала информации. А так это вообще ощущение, как вот на... в Карел -дро делают обложки. То есть безликость какая-то. Ну, вот для меня это безликая сейчас книга. Ну, давайте я тогда я буду. Ген, есть ощущения по этой книге? Ну, я тебе хочу сказать, Елена, ты вот про эту книгу очень много знаешь на самом деле. Хотя и во все остальные вы знаете. Но эту книгу это, в особенности. Это, это нумерология, скорее всего. <смех> я знаю, но намек, в любом случае намек. она для меня как фотография, скриншот в Карел Draw, то есть когда обложку делают. То есть несущая информации. Правильно. Давайте я тогда буду вам говорить. А, Лен. Несмотря ни на что, абсолютно точно. Я должен контактировать. Вот первая, вот эта книга и эта книга. Значит, вот эта книга черненькая. Вот я сейчас ее двигаю. Угу. И вот эта книга, древняя книга. Это одна и та же книга. И называется она Библия. Ну да, что-то в этом роде. Не что-то в этом роде, а это ты четко обрисовала и описала. Более того, ты сказала, идет ощущение Корана. Вот эта книга – это Коран. Просто я оттуда убрал слово «Коран», и кто написал это? Для того, чтобы, ну вот, так сказать, усложнить. Но я сто процентов согласен о том, что это скриншот, и это оно не, не, ну, не дает того представления, которое могла бы дать книга, настоящая книга. Это, Во-первых, это фотография, во-вторых, это действительно скриншот чего-то. Но тем не менее, тем не менее, Лен, ну, я должен отдать должное, это было попадание и очень серьезное. А вот эта книга, а вот эта книга, что самое... кстати, Ген, ну ты тоже прав, потому что там есть рецепты, как правильно себя вести. Это абсолютно точно. Там же, там же нету: это же не художественное произведение, как мы сами понимаем, не роман, да? Вот эта книга то, что я сказал, Елена о ней хорошо осведомлена, или о том человеке, который писал это, эта книга говорит, эта книга э, скриншат Книги Булгакова. Избранное произведение ну, Булгакова. Поэтому я сказал, у тебя там на заднем плане висит, и ты много чего знаешь про Булгакова. Ну, понимаешь, вот обложка этой книги, она не, не ощущает... Не, вот, понимаешь, у Булгакова такое произведение, вот я его очень чувствую. Вот это не для Булгакова издание. Вот это кто-то левой рукой в голове у себя поковырялся и неправильно сделал. Согласен. Это не, согласен. не олицетворяет методику. Я логику Булгаковской. Я, я понимаю. Значит, не надо даже объяснять, во-первых, я знаю, о чем идет речь, и кто вы и есть из себя, дорогие друзья. Более того, наши телезрители, которые сейчас в прямом эфире, они это тоже уже видят, и они об этом говорят. Поэтому все, все классно. Дело в том, что почему я выбрал именно этот скриншот, этого почему? Чтобы запутать, как говорится. Почему? Потому что вот если вы посмотрите вот эту книгу и Библию, ну, видите, почти одинаковые. То есть именно для того, чтобы запутать. И здесь. Я, конечно, мог бы сделать так, чтобы было более так. Но для этого надо было бы тогда uh, этим заниматься. Uh, идея была не эта. Uh, хорошо. Спасибо большое. Это интересно. Мне кажется, сама идея проведения этих вот... Uh, ну, не знаю, телемосток в данном случае, потому что э, Геннадий на хэнгауте, Лена находится на скайпе, э, наши радиослушатели, телезрители наблюдают это все на своих экранах. Я нахожусь в Чикаго, у меня зовут Майкл Мелик. Э, и это наша первая такая программа. И еще раз, дорогие друзья, если вы хотите, частная информация, я сейчас напишу, куда писать это все. Э, Она нигде не будет афишироваться. И она будет дана только тем людям, которые захотят участвовать. Там будет определенные условия. Я о них тоже скажу, уже нет времени. Сейчас будет совсем другая программа, где я буду ведущим, но на другом эфире. Спасибо. До свидания. До свидания.